15 июля в голубом зале главного здания Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с ген-консулом Туркменистана Атудурды Байрамовым. Обсуждались вопросы по развитию сотрудничества КФУ с научно-образовательными центрами Республики Туркменистан. Комитет дополнительного образования в разных направлениях, в разных предметных областях подготовил к ним программы. Они два раза в неделю, по-моему, да, могут... Кто что-то не успел осваивать, осваивать. А Кто-то изучать язык дополнительно по своему выбору. И в то же время мы начинаем их трудоустраивать, ищем. И есть здесь полная договоренность с руководством республики. Казанский федеральный университет вместе с научно-образовательными центрами Туркменистана нацелен проводить совместные исследования и научно-образовательные мероприятия, а также развивать академическую мобильность. Илия Баталова, Фариза Хитуглы, Универньюз.